Включение и запуск программы Сдвинь карандаш Выполни задание на время Если задание не будет выполнено правильным образом, твоя дочь умрет. Ив! Этап пройден Переверни страницу Наполни ведро Построй замок кто еще вы собираетесь мной командовать? Айлин! Айлин, вставай! Спаси Роджи. Мой муж. Что вы сделали? Что вам от меня нужно? Идите с нами. Где моя дочь? Спокойно. Я самоспокойствие.